У нас э, фактически э, предпоследняя консультация. Да, э, прием заявок на конкурс «Точка опоры» завершается 16 июня. Меня зовут Оксана Анистратенко. Я являюсь представителем оператора конкурса фонда социальных инвестиций. И вместе со мной на связи директор э, программ благотворительного фонда Владимира Потанина Юлия Лизичева. Поэтому мы традиционно сегодня... Так вот вдвоем до дуэтом проведем нашу консультации. Юлия, спасибо огромное, очень рада вас видеть. Вот У нас на самом деле на сегодня мы не планировали вообще никаких конкретных тем. Да? То есть если в прошлый раз мы тем не планировали, но вы попросились как-то немножко отнестись к теме рисков, то сегодня мы полностью хотим максимально ответить на ваши вопросы, которые у вас, может быть, остались или появились И единственное, что, наверное, я напомню, такие вот основные моменты точки опоры. Да? Я думаю, что кто-то уже, кто у нас не первый раз на консультации вместе со мной может тоже подключиться и повторить. Итак, так у нас конкурс «Точка опоры» для некоммерческих организаций, которые работают с определенной группой социально уязвимых э, слоев населения. Эти группы, они прописаны в принципах и правилах, но и мы давали ссылку в нашем телеграм-канале даже такую вот небольшую памятку. Если вдруг кто-то забыл, то можно всегда вернуться и посмотреть. И в основном мы, опять-таки, к этому относим люди с сложной жизненной ситуации, люди с ограниченными возможностями здоровья, беженцы – там люди, дети из приемных семей, допустим, и так далее, и тому подобное, да? то есть вот круг определен, помощь, максимальный размер гранта, это максимальный размер пожертвования, 10 миллионов рублей, при этом запрашивать можно, естественно, и меньшую сумму, если вы считаете нужным, срок реализации мероприятий от 6 месяцев до 12 месяцев, Победители будут объявлены не позднее 5 августа, соответственно, к реализации вашего комплекса мероприятий можно приступить уже с начала сентября этого года. Никаких специальных счетов открывать не нужно для получения пожертвования, но, естественно, поскольку мы говорим о том, что конкурс в какой-то степени действует по принципу субсидии, да, то, соответственно, вся сумма в случай победы вашей заявки представляется в размере 100% на счет вашей организации. Соответственно, входные требования в данный конкретный конкурс, они немножко отличаются от каких-то, может быть, других инициатив благотворительного фонда Владимира Потанина или, там, допустим, фонда президентских грантов и других конкурсов. Да, для организации, которые планируют участие в конкурсе, есть формальные критерии, на соответствие которым будет проверена каждая заявка. И здесь очень четко отслеживается, чтобы в уставе организации были прописаны целевые группы, с которыми принято работать в конкурсе «Точка опоры». Да, мы смотрим на это достаточно строго, и юристы, которые будут проверять, тоже будут это отслеживать. Это первый момент. И второй момент – Репутация организации должна быть верифицирована одним из четырех способов. Я еще раз их повторю, это быть, иметь когда-то заключенный и закрытый договор услуг с благотворительным фондом Владимира Потанина, это быть выпускником, то есть при этом организация сама, да не руководитель, там, не кто-то другой, сама организация должна быть выпускником программ фонда Потанина или иметь на данный момент действующий договор гранта. Допустим, входить в топ-100 фонда президентских грантов, да, не просто быть там победителем, конкурса на протяжении там, трех или пяти лет, именно входить в топ-100. Да, и насколько мы понимаем, вот этот рейтинг, он составляется с 2019 года. Да, то есть таким образом есть 300 организаций, которые уже вошли в этот список. И четвертый пункт, четвертая возможность – это иметь верифицированный личный кабинет на одной из пяти платформ по сбору пожертвований. И, соответственно, вы в личный кабинет прикрепляете ссылку на, в личный кабинет, где вы заполняете заявку на конкурс, вы прикрепляете ссылку на ваш личный кабинет на одну из пяти платформ. Да? Эти пять платформ, они тоже обозначены, никакие другие к рассмотрению мы не принимаем. Вот. Поэтому, наверное, я такую лекцию основную сейчас закончу. И, Юля, если есть что-то добавить, то, пожалуйста, Включайтесь. вот. и тогда мы перейдем наверное, по режим вопросов-ответов. Оксана, спасибо большое. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы готовы такой прекрасный летний день. Спасибо, что вы с нами, и будем отвечать на ваши вопросы. Так, уже у нас есть в чате, да? Угу. да, у нас есть в... Давайте тогда, да, у нас нет какого-то четкого регламента. Я могу озвучивать вопросы из чата. При этом, если кто-то хочет задать вопрос голосом, да, то, пожалуйста, поднимайте руку и задавайте. Да, Татьяна, я вас вижу. Если можно, я возьму сейчас вопросы из чата, пока он не поднялся далеко вверх, пока мы его не потеряли. Да, вопрос про целевые группы, с которыми мы работаем. Сложно понять, что именно нужно выбрать. форма жалуется, что запомнены. Не все формы необходимо выбирать что-то из каждой категории. Нет, смотрите, из каждой категории вам выбирать не нужно. Возможно, у вас форма жалуется не на этот пункт, а на какой-то другой. И если вы уже где-то там галочку поставили на списке целевой аудитории, то, возможно, пропущено что-то еще. Мы, вы можете нам позвонить по нашему телефону горячей линии, там, допустим, после консультации, и мы можем вместе с вами посмотреть на вашу форму посмотреть, что там пропущено. Да, может быть, мы вместе сориентируемся. Но из каждой категории точно ничего выбирать не нужно. Вы выбираете именно ту информацию, которая вам э, релевантна. А, вопрос по бюджету. да, Можем ли мы потратить средства на оплату СМС-рассылки мтс -менеджер, э, менеджер. Смотрите, во-первых, есть такой пункт, мы обсуждали его, административно-хозяйственные расходы. И, в принципе, это укладывается. Туда. Ну, зависит от того, там, что у вас цель вашей самой рассылки. В принципе, да, можно, но как раз-таки тоже тогда вот еще раз повторю, что в данном конкретном конкурсе основная цель, которую, в общем-то, расходов, на которые должны, по идее, в основном тратиться средства пожертвования, это... Помощь вашей целевой аудитории, помощь той группе, с которой вы работаете. При этом каждая организация, она разная, да, разный вид услуг вы предоставляете, поэтому здесь, конечно, там, да, нельзя, например, там, тех, кто занимается образованием там, и реабилитацией детей с аутизмом заставлять покупать медицинское оборудование, потому что оно вам просто не нужно. Да, и в этом случае у вас все пойдет, допустим, в зарплатную часть. Но тем не менее, ну, вот мы как-то смотрим на это, да, то есть вот основная часть, она так или иначе должна быть связана с оказанием помощи, с оказанием услуг вашей основной целевой аудитории. Вот. Услуги по оплате специалистов по реабилитации, написано в пункт номер один в бюджете, создание продуктов. Вы знаете, я бы, наверное, опять-таки, может быть, Юля, у Юлии будут... Другие рекомендации, как удержателя смыслов основного. Но я бы сказала, что если вы говорите об оплате труда этих специалистов, да, не о чем-то другом, то в этом случае разумно это отнести в пункт 1, да, там, где оплата труда. При этом мы говорим, что не нужно описывать прямо каждую позицию, у вас ключевых сотрудников может быть 5, и вы в принципе там всех, я не знаю, там реабилитологов вы можете сгруппировать в одну строчку, и потом в комментариях вы поясняете эксперту, что в эту строку входит, допустим, оплата труда, не знаю, 10 специалистов по реабилитации, и эта сумма там, допустим, включает все отчисления в социальные фонды. Такая сопроводительные письма лучше от партнеров или э, подопечных. Нужно хотя бы одно письмо. Смотрите, допускается к заявке приложить максимум три письма. Вы можете приложить одно на ваш выбор, вы можете приложить три. Э, рекомендации относительно того, что это должно быть только партнеры или только подопечные, нет. Поэтому здесь вы смотрите, что вам комфортно, кто вам эти письма готов предоставить. Мы говорим о том, что письма от партнеров должны быть, если мы говорим об организациях, то они должны быть на планке с подписью, печатью, исходящим номером там, и так далее. То есть это официальная бумага. Если мы говорим о письмах поддержки, рекомендации от ваших подопечных. Естественно, мы о бланках здесь речи не идем. Письмо пишется в свободной форме, при этом мы рекомендуем, чтобы была хотя бы какая-то контактная информация этого человека, электронная почта или номер телефона, чтобы в случае каких-то рандомных проверок мы, допустим, при возникновении каких-то вопросов могли с этим человеком связаться. Да? То есть вот вопрос такой. Давайте, может быть, вот к Татьяне Башкатовой сейчас перейдем и потом вернемся к чату. Здравствуйте. У меня... Меня слышно, да? Да-да, все слышно, хорошо. У меня такой вопрос по бюджету. Я вчера заполняла бюджет и не нашла графу суфинансирование. Вот требуется ли в данной заявке суфинансирование? Да, нет. Если да, то как это указать? Софинансирование не требуется, именно поэтому и этого столбца в бюджете просто нет. Да? То есть это не ошибка программиста ни в коем случае, но здесь ключ идет, опять повторюсь, да прошу прощения, если это уже 150-й раз, мы не говорим о проекте в данном случае. Мы, не, мы уходим полностью от проектной логики и от каких-то таких стандартных кантовых вещей, к которым мы все привыкли, да, я тоже там параллельно... Там периодически сотрудничаю с некоммерческой организацией. И я понимаю прекрасно да, формат заявок на различные грантовые конкурсы. Вот здесь это не грант, это не проект, это скорее вот логика действительно субсидии, Поэтому финансирование вы не показываете, оно не требуется. Угу. Спасибо большое. Угу. Так, Хорошо, Марина Петракова. Здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот при заполнении справки от лица учредителя организации, здесь, по сути, нужно изложить цель, на которую мы просим, да, данные пожертвования фонда. И второй вопрос, документ, подтверждающий полномочия заявителя, решение достаточно о назначении директора, либо это должно быть отдельный документ, который подтверждает полномочия заявителя действовать в рамках вот данного проекта? Мы говорим о том, что заявителем в данном конкурсе является только руководитель организации. да, И, соответственно, да, очень хороший вопрос. И тоже просто всем такое нежное напоминание о том, что личный кабинет он должен быть зарегистрирован только на руководителя организации, ни на какого-то проектного менеджера, ни на финансового директора, это исключительно должен быть руководитель, мы очень строго будем за вот этот момент тоже отслеживать при проверке заявок на соответствие формальным критериям. Соответственно, в справке от, то есть полномочия, подтверждение полномочий руководителя организации, это точно не устав, да, это ну, в зависимости от того, как у вас функционируют организации, это может быть там выписка протокола назначения допустим, да, выписка из... Не знаю, там заседание совета учредителей. Ну, то есть здесь уже, наверное, там, в уставе у вас это регламентировано, соответственно, как это прописано, так и должно быть ну, единственным то есть... тоже момент, что э, руководитель организации не подписывает эту справку сам на себя. Да? То есть если есть вышестоящий какой-то управляющий орган, то подпись хотя бы там одного или двух э, представителей этого высшего органа должна присутствовать. То есть решение учредителя достаточно назначение ранее, директора организации, да? да. И вот про справку, про справку поясните, пожалуйста. Смотрите, справка, я, наверное, должна сейчас даже вернуться к форме заявки, потому что я так сходу не очень понимаю, где там должна быть справка от учредителя, где пишется, на что запрашиваются средства. Скорее, там должна быть справка от подписанного бухгалтером финансовым директором о том, что готовы принять пожертвование, готовы отчитаться, и, соответственно, от учредителя тоже это может быть исключительно как подтверждение полномочий, но я могу просто да, сейчас запамятовать. Можно, пользуясь случаем, еще уточню по письмам поддержки. Письма поддержки, ну если это и проект, то понятно, что партнеры нас поддерживают там в той или иной инициативе для достижения цели. А вот здесь письма поддержки, это просто наши постоянные партнеры, которые тоже заинтересованы в том, чтобы мы расширились, укрепились и сохранили устойчивость в данном, в данное время, или это какие-то особые письма поддержки, то есть у нас есть постоянные партнеры, с которыми мы работаем, чья целевая аудитория у нас, ну, для, для кого мы так скажем просим, то есть вот эти, да, письма поддержки. Смотрите, это а, скорее даже, уложить. скажем так, это скорее формат, ближе к формату рекомендательного письма, mm -hmm. потому что если Все. вы посмотрите на оценки заявок, да, то вы посмотрите, что основное внимание уделяется репутации организации и как бы экспертизе организации в той или иной области. Да, соответственно, ожидается, что вот в этих письмах там, не знаю, поддержки, рекомендательных письмах организация, там, допустим, ваши партнерам будет бы что да, они работали с вами на протяжении такого-то времени, на решении какой-то проблемы, да, вы действительно надежный партнер, да, да вы действительно там, не знаю, Работайте с благополучателями в той формы, которую вы заявляете. Там, и так далее, и тому подобное. Спасибо. Угу. Можно я добавлю? Просто на самом деле, вот... ой, пропала, да, девушка? У нас есть важный документ, который мы с вами должны все помнить и смотреть. Это принципы и правила конкурса. И там оба вот расшифровки, содержат и про их поддержки, и, соответственно, про э, второй документ, который вы Там есть прям содержание, что должно быть в этом, в этом письме. Посмотрите, пожалуйста, принципы и правила. Это очень важно, потому что где-то в другом месте не досмотрите. то э, могут быть сложности. Принципы и правила конкурса, они у нас закреплены в Телеграме. Могу сюда еще раз отправить, наверное. Да, вот Софья, да, на всякий случай. Слухи, это у вас как Юль, Спасибо а. большое. Здравствуйте, а можно вопрос да, еще что задать? Да, а, да, да, да. конечно. Смотрите, извините, пожалуйста. Я писала на почту по поводу оценки организационной зрелости. Добавляла тоже скриншоты о том, что там есть некоторые. Ну, мне кажется, просто опечатки и ответы, которые предлагаются выбрать, дублируются. Вот, и я немножко беспокоюсь о том, что мне пока еще не ответили. Сказали, что передали вопрос технической службе, вот, но беспокоит то, что, возможно, уже кто-то прошел или ну, ну, как-то хочется понимать, когда будет ответ, как это будет влиять, вот. Если есть уже какой-то э, у вас ответ, может быть, скажете. Да, Софья, спасибо большое, там, действительно, в, мы, мы потом тоже все дружно, удивленно увидели, что там что-то у нас съехало и произошло дублирование. Если вдруг они будут влиять, мы вам напишем, то есть все, кто прошел, нужно будет посмотреть этот пункт, но пока там сейчас нет, к сожалению, точного ответа, коллеги решают вопрос, потому что это не сайт фонда, это другой, но должно быть все под контролем, ждем ответов. Спасибо, вы заметили, вы первое заметили. Ого, а еще хотела тоже уточнить про эту форму. Такой, может быть, уже немного более смысловой вопрос. Там есть, ну я так понимаю, что обычно там пять вариантов ответа, которые соответствуют определенным уровням зрелости организации. А в некоторых вопросах только четыре варианта ответа. И э, я вот просто нахожусь в некотором замешательстве как э, именно в смысловом. То есть это значит, что в этих вопросах какой-то уровень зрелости не предусматривается. Или, или вот как это? Вот если вы можете, если вы обладаете таким знанием, я была бы рада за пояснение. Все вопросы по-разному складывались. Была довольно большая работа проделана в том числе с представителями НКО. Была фокус-группа, наверное, порядка 25 организаций у нас сначала ее разрабатывали, но был такое, соответственно, решение. Да, технические печатки. Мы на самом деле все отправили коллегам. Они сейчас дорабатывают экспертная группа, которая работает. Поэтому если вдруг еще что-то замечаете, вы нам пишите, пожалуйста. Иногда что-то можно проглядеть. Вот Часто так бывает, когда вы открываете форму на портале, там написано, у вас нет доступных материалов. Вы обратите, пожалуйста, внимание, что регистрация на нашем сайте, регистрация на сайте, где проходит оценка, это разные сайты. То есть нужно зарегистрироваться и там, и там. Иногда пустая страница возникает, когда вы там не зарегистрировались, а только зашли. Еще можно попробовать зайти из другого браузера. Тоже так бывает, но в принципе технически должно все работать. На самом деле, коллеги, вы сейчас пишите. Все можно писать на почту. Спасибо большое, что вы это делаете. Чтобы не затягивать до последнего момента, я очень переживаю, чтобы у нас 16-го резко не случилось, что все решат провериться и поймут, что много проблем и сложностей. Поэтому пройдите лучше заранее. У нас в Телеграме сейчас есть вся анкета, как выглядит она. То есть можно ее посмотреть и понять, что это дело ни одного часа и ни одного человека. Запланируйте заранее время и пройдите этот тест команды вместе, чтобы не откладывать его на последний день. И, коллеги, если можно, я это уже добавлю. Во-первых, если действительно, то есть иногда бывает так, что вы. И, и зарегистрировались на нужной платформе, там вот все сделали корректно, но все равно выскакивает эта пустая страничка, вы не доходите до этапа ввода ИНН, напишите нам, пожалуйста, на точка опоры, там, собачкасп ру. да, у подублируйте, пожалуйста, адрес вот, в чате, да, и мы худо-бедно научились эту проблему решать путем нескольких... И итерации то есть если действительно у вас такая проблема возникает то пожалуйста я тоже хочу обратить ваше внимание что вы после того как уже кликнули на выбрали какой-то вариант ответа к сожалению изменить этот ответ вы не сможете и то есть теоретически это возможно но это требует еще дополнительных усилий нам пишем соответственно уже вот коллегам в Благотворительный фонд, это только через нескольких людей. да И поэтому здесь огромнейшая просьба, когда вы выбираете ответ, но максимально внимательно отнестись к тому, что э, ваш ответ, он окончательный. Да, поэтому спасибо большое. Можно, можно задать вопрос? Да, конечно. У меня камера не работает, поэтому извините. У меня вот такой вопрос. Я представляю женскую организацию и я вам отправляла устав, и как бы мне не ответили, и у меня вот есть проблема, не будет отклонена моя заявка еще на первом уровне. То есть мы работаем женщины, там у нас прописаны охраны психологического, физического здоровья, а вот как бы не прописано вот это, что женщин в кризисной ситуации или людей в кризисной ситуации. Как бы вот слова кризисной ситуации нет. Может ли это стать причиной формального отказа? Uh, ну вот, да, Тамара, честно, мы вот смотрели ваш устав не один раз, да, и как бы, uh, ну, не знаю, что может быть сейчас Юлия как-то прокомментирует, да, но я, со своей стороны, это мне, естественно, для меня большая проблема, что я не увидела там целевой круг я не увидела того, что вы работаете именно социально уязвимыми слоями населения, да, потому что психологическая поддержка женщинам, она может трактоваться, достаточно по-разному и мы именно вот как бы женщин как, ну, вот просто по половому гендерному кому-то признаку мы не относим к социально уязвимым категориям населения в, в данном конкурсе Ну мы мы работаем с пожилыми женщинами и работаем с женщинами которыми сейчас по, являются нашими беженцами соотечественниками. Ну, вот у, у вас да, это у вас было в пояснении к уставу, но этого нет в самом уставе. Поэтому здесь вот могут возникнуть, действительно, могут возникнуть проблемы. Но, ну, может быть, коллеги из фонда. Да, Оксана, позвольте, я подхватю. Да, Тамар, этот вопрос часто задают в том числе на этот конкурс, но это формальный критерий, который нужно обязательно соблюдать. И действительно, ваш вашу заявку в данном случае отклонят. Поэтому нет, наверное, смысла приходить на нее, потому что Устав это основной документ, на котором мы ориентируемся, и в нем обязательно должны быть прописаны целевые группы. Но это связано со многими формальностями конкурса и с возможностью в дальнейшем переводить пожертвования. Мы просто не можем себе позволить, если у нас документы не будут соответствовать, потом перевести средства. Юлия, а я уже выигрывала, да, и у меня как бы раньше не возникало? Или вот это жестко только именно поэтому? Вы, наверное, выигрывали в общем деле? Да. Там более мягкие условия, потому что там коллеги смотрели в том числе не только устав, а всю работу, деятельность, поднимали другие документы. Там не такие большие гранты, и там, и там именно гранты. То mm -hmm. есть это немного разные юридические формальности, и в данном случае ну, точно нет. То есть это прям строго обязательно будем смотреть уставы, там должно быть это прописано. Mm -hmm. Спасибо. Юлия, спасибо большое за, еще раз за подтверждение. но ну, Действительно, в формальных критериях это есть. И просто Даже если мы галку ставим, что этого в уставе нет, то просто заявка автоматически уже от, отбраковывается и уходит оповещение. Поэтому, да, спасибо большое, что вы уточнили. Коллеги, если позволите, я возьму просто еще пару вопросов из чата сейчас, да? А обеспечение фандрайзинговых сборов через таргетинг, рассылки, публикации – это посленная помощь, так как благодаря сборам мы свою помощь оказываем благополучателям. Можно ли включать данную блогу заявку? Анастасия, если сможете голосом, пожалуйста, пояснить. Mm -hmm. Да, да, спасибо. Mm -hmm. Прошу прощения, я без видео. Смотрите, мы фонд, который собирает, ну, фонд АИВ Доброе Сердце, мы собираем на, ну, как бы, фонд адресной медицинской помощи. И, по сути, мы собирать умеем, мы, как бы, вот с фандрайзингом, с тем, чтобы, там, обеспечивать лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и так далее, благополучателей. У нас как бы все хорошо получается, но мы большой блок затрат, понятно, что как раз вот на обеспечение вот этой фандрайзинговой функции нашего фонда затрачиваем как бы вот большой объем средств. И вот вопрос, можем ли мы, получается, не напрямую помощь благополучателям, а вот на своеобразную косвенную, потому что за счет средств гранта мы сможем привлечь средства для помощи прямой нашим благополучателям. Можно я вопрос встречный задам? А почему вы средства пожертвования не хотите направить на прямую помощь ваших благополучателям. Потому что, смотрите, у нас на, например, грубо говоря, на 1 рубль, который мы вкладываем в фандрайзинг, мы получаем там, не знаю, 5-10, в зависимости от того, какой мы инструмент используем. Получается, что нам выгоднее, ну, как бы в кавычках, да, все-таки вкладываться в фандрайзинг для того, чтобы мы могли привлекать больше объем ресурсов. Помнится, на прошлом на прошлой консультации маршрут добра предлагали в подобных же целях. Mm -hmm. вот, когда такой же подобный вопрос был задан по поводу административных расходов, ну, не связанных напрямую с благополучателями, и вы предлагали Оксан тогда маршрут добра новый конкурс. Вроде как он там ближе к этому делу. Ну, мы предлагали маршрут добра действительно немножко, наверное, в другом контексте, потому что там было там про как раз таки там компетенции фандрайзера там и так далее там подобное да вот э и про, ну, может быть, про админку, на маршрут добра, если не, мы не являемся операторами этого конкурса, поэтому я сейчас, наверное, вообще будет некорректно с моей стороны там погружаться так глубоко, да, но тем не менее, там маршрут, идеология маршрута добра это повышение компетенции сотрудников организации и как бы НКО может сама быть как акцептором знаний, да, так и донором каких-то знаний, то есть вот здесь это немножко другое. Что касается, Анастасия, ваши вопросы, я бы, наверное, сказала сказала, что ну, как бы там условно попросить 10 миллионов для того, чтобы их вложить в фандрайзинговую айтишную платформу, но то есть, с формальной точки зрения, наверное, да, вопросов не возникнет, то есть вот чисто так, что ваша заявка будет допущена конкурсу, но у экспертов могут быть большие вопросы, потому что там ну, как бы основная сумма, она запрашивается не на прямую помощь э, вашим благополучателям. Понятно. Ну, то есть мы все равно, наверное, какой-то небольшой блок можем включить в дополнение к нашей основной… Спасибо большое. То есть, опять-таки, основная цель этих средств – это ну, как бы максимально вот сейчас не дать вашей целевой аудитории как-то вот почувствовать… Не знаю, ухудшение ситуации, допустим, да, с медикаментами, с реабилитационными какими-то материалами, с, не знаю, там, с оборудованием, на которое там, они завязаны на длительный срок там, и так далее. То есть, вот, здесь немножко такая логика. Да, Рекомендуемые сроки поддержки начинаются с 1 сентября или с 5. Но мы обсуждали это тоже на прошлой консультации и вот... Коллеги из фонда сказали, что договоры будут в этом конкурсе заключаться максимально быстро. То есть по принципам и правилам там не позднее 30 дней с момента объявления победителей, но вот, по идее, 1 сентября не возбраняется. Опять-таки, если я что-то не то сейчас говорю, то коллеги меня поправят. Услуги по оплате специалистов по реабилитации мы, ну, смотрите, если вы, допустим, какие-то реабилитационные мероприятия оплачиваете, ну, действительно это как будет у вас считаться там как прямая помощь, да, то есть вы оплачиваете там реабилитационному центру, вы оплачиваете там, ну как аля покупаете медицинскую путевку, например, да, там, или еще что-то такое, да, то в этом случае вы это включаете уже не нет зарплаты, вы это включаете в те Пункты, где идет именно, вот, скажем, там, передача помощи подопечным. Да? Не нужно название заявки, так как это не проект. Название заявки нет, а, то есть там нет такого, да, что там, не знаю, обеспечить устойчивость организации там на ближайшие 10 лет, но при этом вы, естественно, в самом теле заявки вы описываете, на что вы запрашиваете средства, и вы аргументируете этот вариант. Ну вот, да, еще раз по поводу срока. Вот Юля уже ответила в чате, да, что пятое мы все-таки отчитываем не позднее 30 дней с момента объявления победителей. То есть 5 сентября 2022 года – это самый ранний срок начала работы над этим пожертвованием. Вот. Если у вас какие-то вопросы по вашему статусу там на портале фонда, то тоже, пожалуйста, это можно написать фонд и уточнить, потому что мы будем смотреть, чтобы у вас статус был выпускник. Работа с пострадавшими от домашнего насилия, да, это люди в сложной жизненной ситуации. Опять-таки, если вопросы конкретные по уставу, то, пожалуйста, вы можете нам прислать И мы можем посмотреть с вами вместе на все вот такие вот какие-то тонкие моменты. Вот. Если вы, у вас есть необходимость изменить телефон заявителя или... Электронную почту, то есть внести какие-то изменения именно в личном кабинете. Вы самостоятельно это сделать не можете. Вам необходимо написать обращение по одному из адресов электронной почты. Лучше всего на wikierfondpotanin.ru. И в этом случае на основании вашего такого письменного заявления коллеги из фонда смогут измени, внести эти коррективы. Вот, коллеги, у нас вроде бы в чате вопросы. закон. Смотрите, то, что вы не были переведены в статус выпускник, это действительно не какой-то злой умысел коллег из фонда, просто по опыту работы с порталом, поскольку был осуществлен очень такой вот перенос очень огромного массива данных со старого портала на новый. Это класснейшая работа. Действительно, мы понимаем, что все-таки ну, могли быть какие-то а, нюансы, да? то есть это не техническая ошибка, но просто обратитесь, пожалуйста, к коллегам из фонда, кто у вас был, а, не знаю, вашим координатором, да, вашим руководителем, чтобы статус, вам присвоили статус выпускник, если действительно со стороны фонда нет никаких вопросов, комментариев там, и так далее. Ну вот, видимо, да, общее дело, коллеги, подтянулись, если у вас сейчас до сих пор стоит статус грантополучатель, но, да, пункт один – это обратиться в фонд, чтобы там как-то проверили ваш статус, и, наверное, пункт два – если какие-то есть технические сложности, мы тогда в индивидуальном порядке будем это решать, просто, допустим, не знаю, может быть предоставлен список, Тех организаций, которые действительно являются выпускниками, и в этом случае мы уже тогда в ходе осуществления проверки по формальным критериям сможем это принять во внимание. Наталья Филиппова, у вас сколько поднято. Здравствуйте, как меня слышно? Нормально? Отлично, спасибо. Спасибо. Я хотела бы спросить по поводу бюджета проекта, то есть по правилам вот этого конкурса мы можем отправлять непосредственно на нужды, так сказать, на потребности нашей целевой аудитории и на организационную поддержку организации, да, ну, поддержку организации организационного плана, вот можно ли упустить второй пункт, то есть ну, не осуществлять организационную поддержку, а именно отправить все деньги, все сто процентов на весь бюджет вот этого конкурса пожертвования именно непосредственно благополучателям или обязательно какое-то что-то должно быть вот на организацию тоже. Но, ну, смотрите, мы обсуждали тоже очень подробно этот вопрос на прошлой консультации, и все-таки рекомендация и коллега из фонда, и нас, наверное, как операторов, это уже не первый конкурс проводит, вот эти вот 10% административно-хозяйственных расходов, их, все-таки заложить, потому что проект, ну, он все равно как минимум от 6 месяцев до 12 месяцев, да, срок достаточно э, такой вот основательный. Поэтому это могут быть банковские комиссии, которые откуда вы будете оплачивать, да, если вы это не заложите. Вам нужно отправить оригинал договора, подписанный фонд, и там, может быть, не самой дешевой почты, откуда вы возьмете эти средства. У вас может быть оплата, вот, я не знаю, каких-то, возникнуть на определенном моменте, да, какие-то технические, там интернет, там, еще что-то такое, там или вам нужно будет, там, модем докупить. У вас это не предусмотрено нигде. Вот административно-хозяйственные расходы – это не такая страшная статья. Мы говорили о том, что за нее не предоставляется финансовая отчетность, да, то есть ни, ни чеки, там, ни договоры, ничего. За нее предоставляется содержательная отчетность. Вам нужно что-то распечатать, и там у вас не будет. Там бумаги, например, под рукой, да, вам нужны констовары там, или еще что-то такое. То есть наша, наша рекомендация все-таки вот этой статьей не Я извиняюсь, но вопрос был не про административные расходы, а именно про, то есть у вас как бы... Тогда 100% основа... не получится, у вас 90% можете, допустим, там направить на ваших благополучателей, да, и 10% вы оставляете на АХР, допустим. Я, может быть, не совсем корректно вопрос задала. То есть у вас как бы два направления да, в этом конкурсе. Одно направление поддержать организацию, чтобы она устояла да, в такие ну, не совсем стабильные времена. И второе направление, чтобы помочь благополучателям нашим. То есть вот можно ли... Вот что касается помощи организации, да, там на зарплату, я так понимаю, то есть вот такие вот расходы, вообще их не закладывать, а только на помощь благополучателям? Или это возбраняется, то есть это не рекомендуется? Смотрите, основная цель этого конкурса – это оказание помощи вашим благополучателям. Это не в отличие от общего дела там, или... Новое измерение это не обеспечить организационную устойчивость, да? То есть это не там, цель номер один этого конкурса, поэтому в, в этой логике да, вы можете основную часть запрашиваемых средств а, перенаправить на ваших благополучателей. Да? Если вы считаете, что вам не нужен зарплатный фонд, у вас с этим вопросом все закрыто. Хорошо, спасибо. И еще один момент. Вот у нас мы уже несколько конкурсов проходили в фонде Потанина. И у нас там пункт «Бухгалтер» и несколько таких строк, которые ну, лишние, так сказать, и нам их не удалить. Вот это тоже писать на электронную почту, да, чтобы нам удалили вот эти лишние строки там, где «Бухгалтер». Они у вас пустые просто, или там за, не, за Там, май, там есть, люди, а, есть люди, которые... Да, да там, там повторные, как бы фамилия одна и та же, ну, как бухгалтер, да на наше, фамилия, имя, отчество, и прям там 10 строк. То есть должна оставаться одна строка, мы делаем удалить, и, но не удаляется никак, то есть пишет какую-то ошибку. Да. Нам да. тоже писать на электронную почту с этим вопросом. Ну, Наталья, вы напишите, но с другой стороны, скажем, это не будет являться... Какой-то вот ошибкой, фатальной, да, которая потом приведет к тому, что... То есть, спасибо большое, вы сказали, мы это примем к сведению. И если это быстро не удастся устранить, мы передадим экспертам, конечно, да, которые будут работать, в принципе, над оценками заявок, что такое возможно. Но по поводу этого точно прямо сильно расстраиваться. Есть, наверное, эстетический какой-то момент определенный, но это не повод для какой содержательного. Ну и последний вопрос. Вот есть годовой бюджет организации, да? Вот данный, данный конкурс предусматривает тоже на год поддержку. Вот хотелось бы уточнить. Наталья, какой простите, я не догадалась. Годового бюджета организации. Провисла. Есть бюджет организации годовой. Ну, например, там, не знаю, 20 миллионов, Вот, ну или там, давайте так, 10 миллионов. Да? 10 миллионов – это годовой бюджет организации. И поддержка конкурса «Точка опоры» тоже 10 миллионов. Если мы предусматриваем срок поддержки 12 месяцев, то есть год, можем ли писать мы вот предыдущие годовые свои, так сказать, ну, для, за предыдущие периоды, наш годовой оборот да, годовой там доход или расход организации либо э, этим э, этой поддержкой конкурса э, точка опоры все-таки меньшее количество меньший процент э, предполагается что мы будем запрашивать вот какие рекомендации по этому поводу ну смотри у нас нет как бы каких-то рекомендаций по там Математическим корреляциям с бюджетом, да, но, естественно, просто вы, скажем там, поставьте себя на место эксперта, который ваш заявку будет рассматривать и посмотрите, ну вот там со стороны, да, вот все ли вы показали, что вы умеете управлять вот таким объемом финансирования, да? то есть если, наверное, годовой бюджет организации там всегда был миллион, и вдруг она запрашивает 10 миллионов, то здесь могут быть какие-то нюансы у эксперта. Если вы всегда там, я не знаю, 10, 15, 20 миллионов управляли, сейчас запрашиваете также 10, то это вполне нормально. Большое спасибо. Угу. Смотрите, по поводу того, там, по поводу верификации топ-100 фонда президентских грантов. Вы просто отмечаете, допустим, эту опцию в заявке, мы все равно, вот если вы пишете, что ваша организация входила в список этих победителей, мы все равно эту информацию потом верифицируем на сайте, соответственно, да, где там топ-100 проектов, и вся информация находится в открытом доступе, поэтому здесь... Ну, в общем-то, там какие-то усилия с вашей стороны, какие-то усилия с нашей стороны, да, и мы обоюдно это э, определяем. Вот, поэтому, так смотрите. Нужно ли облагать НДФЛ помощь благополучителям свыше 4 тысяч рублей? Видите, здесь, наверное, нужно ориентироваться на налоговое законодательство, Консультируйтесь с вашим бухгалтером, я бы сказала, потому что я бы... Вот, не могу сказать точно. Если благополучатели в первую очередь получают реабилитацию, то есть основная помощь педагогическая, можно ли большую часть заложить на оплату труда специалистов? Да, конечно. То есть мы говорим, что организации разные, да, и способы работы с вашей целевой аудиторией тоже разные. Если, Услуги, которые ваша организация предоставляет, это вот они привязаны к конкретным специалистам, то естественно, вы можете заложить оплату труда этих специалистов и не, не знаю, закупать памперсы, если они, в принципе, вам не нужны, вы не работаете, допустим, там, с лежачими больными, которым требуется уход. То есть здесь принцип разумности, он а, а, никак... Не отменяется. Да, то есть исходите из того, как какими методами вы работаете с вашей целевой аудиторией. Если организация оказывает помощь в том числе услуги психотерапевта по ведению сайтов, вот, коллеги, кто у нас под никнеймом юзер, может быть, тоже вы голосом сможете озвучить, пожалуйста. В чем запрос? То есть услуги психотерапевта э, сами по себе, да, конечно. Э, услуги психотерапевта по ведению сайта, э, но давайте посмотрим, как бы для кого, на кого этот сайт рассчитан. Да, и, скажем, и что произойдет с вашей целевой аудиторией, с вашими благополучателями, если этот сайт перестанет функционировать. То есть если люди действительно там с УВЗ заходят на этот сайт для того, чтобы, там, ну, для чего, да, как бы самим себе оказать помощь, я прочитал статью, я поставил себе диагноз, и я его проработал. Да, я извиняюсь, и может быть, я не там где-то сейчас тренированно немножко говорю, но, наверное, так будет более понятно. Да, то есть это, если это сайт для других специалистов, там, психотерапевтов, но здесь, наверное, ваша целевая аудитория немножко получается уже как вторичный такой бенефициар. То есть о чем этот сайт, кто его пользователи и гипотетически, что может произойти с вашей целевой аудиторией, если сайта не будет? сайт для благополучателей, различные профессионалы. И смотрите, все-таки мы исходим из того, что у вашей некоммерческой организации есть определенная целевая аудитория. Допустим, люди с УВЗ. И для того, чтобы как-то этих людей стабилизировать там, да, или реабилитировать, им нужна помощь психотерапевтов. Вот если через этот сайт, допустим, походят онлайн-консультации, онлайн, да, онлайн какие-то групповые сессии там или еще что-то такое, это одно дело. То есть я бы, ну, я не знаю, может быть, на почту вы нам напишите какие-то детали, если вам, честно, комфортно говорить. То есть в принципе это не возбраняется. Опять-таки я просто сейчас вот, вот в таком вот раскладе я не могу сделать однозначно вывод, что… Этот сайт, он в первую очередь для ваших богополучателей. скажем так, да, поэтому вот здесь посмотрите, то есть просто тиражирование опыта, масштабирование опыта, это тоже, в принципе, есть такая строка в, в бюджете, но опять мы говорим, что в первую очередь это там обслуживание вашей целевой аудитории, да, все, что какое-то поддерживающее, сопутствующее там и так далее, имеет место, но это не может быть вот прямо там, не знаю, 90% финансирования именно на это. Коллеги, еще вопросы какие-то? Или мы с вами войдем в книгу рекордов гиннеса как самая короткая консультация в данной наборной компании в прошлый раз мы два с половиной часа практически провели вместе да сейчас даже, даже час коллеги можно, можно я задам вопрос а вот по, по поводу выпускника и грантополучателя вопрос поднимался ранее я сейчас зашла в вот буквально сейчас, секунду назад, зашла в старую версию портала и в новую версию портала. В старой версии портала написано, что выпускник, а в новой версии портала так и висит, что это грантополучатель. Так, может быть, можно будет как-то скрин приложить, что выпускник, или, или все равно разбираться с фондом, потому что я даже уже не знаю, как куратора, кураторы же всегда разные, как куратора искать... То есть каким образом вот с этим разобраться выпускник и, и грантополучатель? Екатерина, я думаю, что мы тоже как операторы, как ответственные за проверку заявок по формальным критериям, мы тоже этот вопрос еще скоординируем с коллегами из фонда, да, и все моменты, конечно, все эти нюансы будут учтены. Поэтому давайте я пометила себе имя, фамилию, мы потом с Юлией раз отдельно это обсудим, uh -huh. но я думаю, что, в общем-то, во всех коммуникациях с фондом эти этапы, они все зафиксированы, поэтому здесь проблем не будет. Да? То есть, возможно, uh -huh. действительно какие-то технические нюансы, которые вот сейчас только выпадают, но если у фонда вопросов к вам нет, то, естественно, мы ваш статус выпускника принимаем, и для нас это, этого достаточно. Uh -huh. ну, тогда я в заявке пишу, что выпускник. Ну, да, да. да. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, спасибо. Uh -huh. Полина, вас только а, Да, здравствуйте. Вы знаете, я уже задавала этот вопрос по поводу как раз верификации вот, грантополучателя от фонда Потанина. Мы выигрывали грант, но мы его полностью не реализовали и возвращали средства. На первой консультации мне сказали, то, что мы, ну, мы верифицируемся еще через Добро mail.ru и все такое, вот, но руководитель наставил, чтобы мы и то, и то вписали. Вопрос. Можно ли, если мы не до конца реализовали грант, а вернули средства, писать то, что вот мы выигрывали этот грант по нам? Вы вернули полностью или частично? А, ну нет, мы там какую-то часть средств реализовали и остаток полностью вернули. Ну он у вас уже возвращен. Да, да, давно. Тогда можете спокойно писать. У нас бы есть случаи, когда не возвращен, тогда это как бы, даже а, если бы вы это, вернее, те товарищи это не написали, мы бы все равно увидели. Тут точно так же, то есть мы в любом случае увидим, что вы являетесь нашим грантополучателем и, возможно, какая-то часть не была реализована. Не страшно, главное, что отчет принят, средства засчитаны и какая-то часть по какой-то причине не потрачена. Да, все, спасибо большое, счастливо. И нет тогда никаких пометок о нецелевом расходовании да, или об антических нарушениях. Да, да. нарушениях да, тогда ну, можно считать, что административная проверка э, проведена. Олеся Козлова, у вас рука поднята. Да, добрый день. У меня вопрос по оформлению документа а именно справка от лица учредителя организации и высшего управляющего органа. У нас высший управляющий орган ⁇ это правление, в которое входит наш директор. И здесь получается, то есть он в любом случае подписывает этот документ, к которому он подтверждает, что ну, свои, свои должностные обязательства то что он работает как бы нормально ли это или нужно как -как... он не он не должен быть единственным подписантом, да то есть мы говорим что вот если в случае как бы человек единственный подписант и его подпись единственная где он говорит что он и там и там и uh -huh. себя там позиционирует как, как руководитель организации в этом случае мы к вам а, придем да, с вопросом. Ну, то, есть. Да, ну, то есть, грубо говоря, там будет не только он, а другие члены правления. Тогда нормально. Главное, чтобы он не был один. Угу. Так, и по второй части этой же справки в разделе, где что предполагаемая поддержка соответствует там, приоритетам, критериям. Здесь мы, грубо говоря, прописываем, что это наши уставные цели. Да, и там на что мы непосредственно потратим. А мне вот не очень понятно, что а, момент, где каким образом будет влиять на предоставление это, поддержки подопечным и дальнейшую деятельность организации. То есть здесь мы что, как, какую информацию должны протранслировать? То, что это будет в дальнейшем выполняться эта программа. Мы ее уже реализуем. Что, что, что нужно прописать? Ну, смотрите, наверное, опять-таки какие-то правильные слова надиктовать было бы некорректно, не потому что uh -huh. мы не знаем всей ситуации, да, и вы погружены в эту работу. Но условно, вот, да, для чего нужна эта поддержка? Вы сохраняете, допустим, без поддержки, вы сохраняете объем Услуг на прежнем уровне с поддержкой вы увеличиваете объем услуг, например, да, там, или вот, mm -hmm. э, э, не знаю, вы без поддержки охватываете благополучателей только в вашем городе с поддержкой, там, с повышением, там, допустим, мобильности, с учетом того, что разрешено тратить средства на горючие материалы, вы можете э, точно так же поддержать, там, допустим, благополучателей в регионе. Да, то есть вот, вот какие-то такие вещи здесь. Да, ну здесь у меня скорее вопрос, что подразумевается под дальнейшей деятельностью организации. То есть мы должны показать, каким образом сам грант и его средства повлияют, там, допустим, на наше будущее развитие, что, что изменится для организации. То есть мы ну, непосредственно будем выполнять там, свою основную деятельность. Да, мы, допустим, увеличим охват там по стране, мы сможем работать там с подопечными из других городов. И вот дальнейшая работа организации – это подразумевается период непосредственно действия гранта или когда он закончится? И какие изменения нам нужно будет ну, как предположить, что в нашей организации изменится после того, как мы выполним этот грант? Вот как бы здесь не очень понимаю. Ну, здесь скорее, да, немножко, может быть, на, на перспективу посмотреть вот от той точки, где вы находитесь сейчас. Угу. Ну, то есть непосредственно, как, как грант повлияет на нашу деятельность. Ну, пожертвование, да? Да. Угу. Хорошо, спасибо. Так вот, опять, так в какой раздел укреплять письма поддержки? Смотрите, если вы спрашиваете, то, наверное, вы, скорее всего, еще пока не дошли до этого раздела в заявке, потому что если эти письма не будут прикреплены, то у вас просто... Портал не пустит, не пропустит дальше, уже вот работать там с бюджетом там и так далее и тому подобное. То есть, по-моему, опять нет перед глазами прямо этой вкладки, да, но теоретически это вот минус одна там до, до бюджета кажется. Вот. Там информация об организации там или учредительные финансовые документы где-то здесь Ну, то есть да, без вот этих писем вы дальше просто не, не продвинетесь директора подписант является единственным руководителем но смотрите марина у вас в организации вот ну как бы это вообще просто один человек всем всем управляет, он же и директор, он же учредитель, он же и какой-то там совещательный орган там и так далее. То есть, по идее, хотя бы какая-то группа лиц, даже, еще и главный бухгалтер. Ну вот, Юля, я даже не знаю, что я тоже беру по Ну тут мы говорили уже когда-то, да, что тогда нужно у нас и учредитель, да, тут. тут руководитель, главный бухгалтер, подписант, а учредитель тоже он. Здравствуйте, можно голос? Да, давайте. Да, смотрите, у нас главный бухгалтер – это одно лицо, а руководитель организации, он же директор, да, это другое лицо. То есть человек, который имеет право подписи, он является директором организации и является квейсом организации. То есть, по сути, вот эта справку справка о том, что и является заявителем, соответственно, на грант. Он подписывается под тем, что согласен с бюджетом, со всем и одобряет эту программу и то, что его назначили в качестве исполнителя данного гранта. Свою подпись ставит под собой. же. Вы подпись какую-нибудь, если просто тут же бухгалтер еще речь. Если мы говорим о том, что согласен принять, участь, принять грант, а читаться за него, то это один документ, на который должен подписать главный бухгалтер и он. Правильно, то есть у вас главный ну, бухгалтер да. другой человек. Да, да, второй, лиц. второй документ. Полномочия руководителя? Да, полномочия руководителя подписывает сам же руководитель под своим... А полномочия. есть у вас орган, который является учредителем, какой-то совет? Ну, по уставу это одно лицо, это прописано в уставе. Что это тоже у... сам руководитель? Учредитель ну, и руководитель. Угу. Учредитель и руководитель – это одно лицо. Никакого совета нет, да? Нет. Нет, это все прописано в уставе. То есть эти позиции, они прописаны. Извините. У вас а, а, какого-то а, дополнительного совета есть в, есть в организации? Нет. Ну, значит, будет да. сам себе будет писать, если вообще никого больше нет. Вероятно, И так. Все позиции они закреплены в уставе, то есть это не просто. Ну, возможно, мне стоит вам устав отправиться, но абсолютно... не будет ли это проблемой при подаче заявки? Ну просто мы обычно смотрим, у нас есть там попечительский совет, у организации отдельный учредитель, отдельный руководитель, то есть кто-то, кто еще может подтвердить, какой-то может быть. Ну, По-разному по бывает. Если в вашем случае это вообще совсем упирается все в одну личность, ну, соответственно, значит, в вашем случае это будет так. Приш пришлете соответственно документы. Да. Спасибо. спасибо. Так, Илья, спасибо. А, так, на чье имя должно... Вот смотрите, коллеги а, уже подсказали, что письма поддержкой прикрепляются в разделе учредительные финансовые документы и Соответственно, письма поддержки, ну, нет вот этой вот как бы, какой-то там формулировки, это может быть экспертному совету, это может быть в конкурсную комиссию, конкурса точка там здесь уже, допустим, какие-то вариации, это не страшно. Олеся, у вас еще вопрос, или у вас поднята рука осталась? Ты не следила этот момент. Спасибо. Коллеги, еще какие-то финальные не знаю, сомнения, комментарии. Если адресовать фонд Владимира Потанина, тоже совершенно нормально, да. То есть опять вот это вот точно не будет, не знаю, снижать баллы там, да, или там как-то вот не соответствует формальным критериям там, или еще чему-то. Спасибо большое, что вы спрашиваете, но здесь допустимо любое вежливое обращение к организаторам конкурса. Ну, пока тишина, а, ну, вот я руку подняла, еще один человек. Это, я, знаете, что хотела сказать? Во-первых, с прошлой недели решилась наша проблема с, этим, с заполнением этой самооценки. То есть, я, если вы обратили внимание, Юлия, что в итоге не пришло от меня письмо, смотрите, я ее заполнила повторно. Просто тупо взяла и перезаполнила с нуля. И он не сохранил вроде как результата. Хотя очень интересный момент, что он его видит не со всех компьютеров, а только с того компьютера, на котором я заполнял. С другого, с рабочего, ну, то есть с домашнего видит, с рабочего не видит. Это просто момент, но хотя бы он сохранил хоть на каком-то уже хорошо. А еще момент, вот про ИНН сегодня я слышала фразу, что ну, не, не получается, вбивают ИНН и не сохраняется он. Смотрите, у меня точно такая же была ситуация, у меня проблема решилась с заходом с другого браузера, и под другим браузером у меня все принялось. То есть у меня эта проблема была не только в, вашем, вот, в вашей заявке, еще в, одном, это, ну, еще в одном месте тоже была такая проблема. То есть заход с другого браузера помог решить проблему. Ну, возможно, кому-то из коллег это тоже поможет. То есть поэтому делюсь опытом. Да, спасибо большое, Елена. Ну вот по нашему опыту Яндекс браузер был наиболее таким вот вот из того, что мы пробовали, но в принципе каких-то ограничений таких не было попробуйте да, там. но иногда помогало да действительно там становить яндекс и, да. да спасибо большое что вы советуете коллегам действительно мы сами сталкиваемся есть какой-то традиционный которым пользуемся иногда на нем не работает в принципе еще по моему мозилу нормально Mm -hmm. Ну, вот у меня, как раз наоборот, у меня мазила, и на мазиле я столкнулась с тем, что у меня ННН не сохранялся. Причем, ну, я говорю, вот тут... не только у вас еще одна, да, а в хроме, в Chrome, то есть mm -hmm. у, в хроме, у меня там сохранялся. А вот, uh, с, этой, ну, вот с этой самооценкой, по-моему, у меня как раз была обратная ситуация, что в хроме я попыталась, у меня не получилось, но Mozilla получилось. В общем, короче, тут это пробуем. <laughs> Метод пробы ошибок он иногда помогает. Ну, да. тоже ну, лишний раз не закидывать письмами. К сожалению, тут действительно все бывает индивидуально от компьютера, даже зависит от какой системы внутренней. Вот то, если Оксана имеет опыт с Яндекса, может быть попробовать на нем? Он, по-моему, сейчас действительно один из таких универсальных инструментов. Ну, сейчас, наверное, да, я могу просто советовать методом проб и ошибок из максимальной Спасибо. да, там Пониманием и терпением отнестись, потому что я вот утром, например, там, не знаю, зашла на платформу вебинара совершенно спокойно с домашнего компьютера на телефоне, у меня вообще категорически просто все висело и, и никуда не подключалось, поэтому вот, ну, такие чудеса сейчас происходят, поэтому а, тут а, Олеся, у вас вопрос? Это извините, случайно нажал. Ага, ничего страшного. А, смотрите, повторно самооценку. Вот здесь вот Юлия, тоже подскажите, нужно ли аннулировать предыдущие или можно просто еще раз заходить и проходить ее? Мне кажется, она еще раз не получится. То есть, если вы захотите что-то поменять, вы можете нам написать там, тогда это поменяют руками программисты вот. либо аннулировать заново. Ну, то есть вот, все изменения они через обращение на электронную почту по одному из адресов или .опора.инвест.ру или .катани.ру мы это все равно консолидируем и отправим. Да, в этом смысле вот еще раз скажу, пожалуйста, не оставляйте на последний день, просто чтобы мы физически смогли вам помочь. Кстати, Сейчас пока я одно искала, увидела краем глаза. По поводу подтверждения смены фамилии. Скажите, вам это в каком виде? Справку из ЗАГСа надо заказать? У меня просто второй брак, и поэтому первое свидетельство о брате, где она фактически менялась, естественно, я уже не помню, где живет. То есть мы что делаем? Мы запрашиваем справку из ЗАГСа о смене фамилии. Да. Случае, Дубликат да. свидетельства, справка из ЗАГСа, да, там, Потому что я знаю, что у многих есть такой вопрос, что там фамилия менялась 20 лет назад и нет уже там, допустим, документов и так далее и тому подобное. Но вот опять, если совсем с формальной точки зрения, мы говорим о том, что если на любом этапе работы там, над пожертвованием выясняется, что заявитель предоставил, недостоверную информацию, да, то договор может быть расторгнут. Вот, в принципе, с, юри вот с юридической такой точки зрения, да, может быть, она так, с забывательской не логична, но с юридической точки зрения человека, допустим, пишет, что он никогда не менял фамилию. Ну Потому что лень искать свидетельство о браке, там, или нет этого под рукой, там, или так далее. Да? И считается, что 20 лет – это давний срок. То есть вы пишете «нет», и вот в какой-то момент выясняется, что все-таки перемена фамилии была. То есть в принципе это можно уже расценивать как предоставление недостоверных сведений. И здесь последствия могут быть ну, не очень приятными. То есть вот если мы говорим о рисках то в принципе это ну, такой риск существует да? поэтому здесь наверное ну, вот просто правило хорошего тона что все-таки все мы говорим что смена фамилии была мы это подкрепляем каким-то документом вот. Екатерина, у вас вы еще про один конкурс фонда «Потамин» имеете в виду? Или... Не на, не, нет ограничений. То есть вы можете подавать на участие в данном конкурсе и иметь закрытый какой-то другой текущий грант. Указывать это не обязательно, не нужно. То есть достаточно верифицировать хотя бы по одному какому-то Пункты. то есть здесь не, не то что там так да, как что... так далее коллеги еще остались какие-то если вопросов сейчас каких-то комментариев нет то тогда мы наверное с вами сейчас попрощаемся да пожелаем Хороших выходных. Еще раз тоже присоединяюсь к Юли, что не откладывайте, пожалуйста, на последний момент, потому что действительно с одной стороны заявки принимаются в 23.59 23, по московскому времени 16 июня. Просто если вы в 23.50 обнаружите какие-то неполадки технические, даже если оператор и фонд будут... В дежурке ну вот технических специалистов мы никак не можем обязать с нами ночи эти проводить в дедлайн. поэтому ну вот опять-таки есть риски. А, да, Марина, у вас вопрос еще? Будьте добры, подскажите, пожалуйста. Письмо поддержки на чье имя? Просто экспертному совету конкурса достаточно написать или есть какой-то определенный регламент? Спасибо. Можете написать на, просто на фонд Потанина или на генерального директора. Участвуйте в нашем конкурсе, можете написать так. Это не принципиально. Спасибо. Коллеги, ну если сейчас основные какие-то вот, тревожные моменты мы сняли с вами, да, то тогда большое спасибо. А, прошу еще... прощения, да. еще один вопрос. Сейчас я попробую камеру включить. Да, а, добрый день, я поздно подключился, возможно, про пропустил а, какие-то моменты, так что прошу прощения. В случае письма поддержки, вот, допустим, от партнерских государственных учреждений, ну, сложно их упросить писать письмо на имя фонда Потанина. Достаточно ли будет, что это письмо поддержки в адрес самой организации? Ну, письмо, в котором будет сказано, все, что необходимо, но именно адресат письма будет сама вот, наша организация. Да, может быть, такой формат. Отлично. Ну, и просто должно там... быть понятно вообще, к, к чему это, да, и тоже там, чтобы дата была все-таки относительно свежая, там, а Естественно. не прошлого года. Да, да, это само mm -hmm. собой. И еще последний быстрый вопрос: какой месяц начала вот программы в случае победы в конкурсе? Я просто не увидел это. Самое. 5 сентября 2022 года. Ага, вот. То есть, в принципе, правило, говорится о том, что победители вернее, вот. Да, в группе написано, что не позднее 5 э, августа, и в принципах и правилах написано, что не более 30 дней э, э, с момента объявления э, победителей. Ага. То есть вот чисто от, отсюда 5 сентября у нас и э, возникла. Спасибо. Угу. А, можно еще один вопрос а, по поводу аудиторского заключения задать? Да, конечно. У нас автономно-некоммерческая организация, соответственно, нам аудиторское заключение не, не нужно. Да. Соответственно, мы что-то другое прикладываем, ну, например, письмо о том, что нам не требуется, так как мы автономно-некоммерческая организация, или мы вообще пропускаем этот? Смотрите, у нас нет даже оснований, если вы не фонд, не благотворительный фонд, у нас нет никакого основания, чтобы вас это аудиторское заключение запрашивать. Поэтому вы просто смело это пропускаете да, и прикладываете те mm -hmm. финансовые документы, которые э, нужны. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. Попутно точно еще момент. Смотрите, если главный бухгалтер, это доброволец в организации, то есть это ну, на добровольных началах он оказывает услуги организации, и, а там есть пункт, где нужно приказ на его, о его назначении. Вот тут вопрос возник, ну, то есть у меня как бы вопрос, ну, приказ, то есть мы на основании договора безвозмездного оказания услуг сотрудничаем, в этом случае, то есть приказ, там в приказе у меня написано, соответственно, доброволец, надо мне подшивать, ну, прикладывать еще договор или достаточно приказа? Вот тут вопрос. Такой, пока, пока еще с юристами не совещалась по этому поводу, поэтому вам задаю пока. Я думаю, что до, до, достаточно. Тут даже не очень понятно, где они у нас, куда они у нас подшиваются. Они подшиваются, сейчас я вам скажу, в в на, на бухгалтера надо. А, может, кстати, не у вас. Слушайте, могу Нет, там просто есть строчка... А там справка прикладываете, да, то есть вы просто указываете, кто у вас там главный бухгалтер, а, то есть это может быть и на аутсорсе организация, там еще что-то, да, и просим как бы справку, да, заверенную главным бухгалтером о том, что действительно готов, есть готовность. Да, Понять, да, пожертвования и, и отчитаться по ним. Точно, точно. Приказ на главного бухгалтера это не у вас. Это еще одно. Просто мы параллельно тут верифицируемся. Еще надо... На, на, на, на. Тоже нас донор запросил. Все, не у вас. У вас надо было просто только справку, чтобы главный бухгалтер подписал, да, что мы принимаем пожертвования. Это все. Угу. Прошу прощения немножко. перебдела Да, не да. Марина, у вас вопрос? А, да, наш является входит в реестр иностранных агентов. По опыту прошлых конкурсов я знаю, что это, ну и по правилам документации конкурса, это не является препятствием для получения гранта, для подачи заявки. А, это до сих пор так, во-первых, хочу спросить, что иноагенты могут подавать заявку на грант. Верно? У нас нет такого формального ограничения. Вот, да, ограничение не введено. И второй вопрос, это нужно где-то упоминать? Ну, потому что есть определенные правила упоминания в СМИ для иногентов в заявке. Есть ли какой-то регламент, в каком месте это нужно Если честно, или... я не помню такого пункта, и в формальных критериях я тоже не помню такого пункта. Ну, я тоже не помню, но просто уточнить важно, потому что это важный момент в современном мире. Нет, у нас нет пункта, где нужно было бы это указывать. Uh -huh. Спасибо. Екатерина, на вас... Еще вопросы на это тоже. Да, да, последний вопрос, просто про бухгалтера заговорили, и я вспомнила. Получается, я как бы до этого говорила, что у нас большое количество специалистов, ну, которые непосредственно работают с детьми. И, ну, естественно, что на бухгалтера ложится большая нагрузка. Я могу на бухгалтера небольшую сумму заложить, просто бухгалтер это все-таки не является как... Ну, Человек, который непосредственно занимается... Вы можете, потому что, естественно, человек у вас будет вести весь учет по пожертвованию, будет отчитываться по пожертвованию. Поэтому мы, да, тоже там в прошлый раз мы обсуждали, что точно так же, как и руководитель организации, который опять-таки головой своей отвечает за исполнение обязательств по естественно, этих людей, если есть такая необходимость, да, то, то вы можете включать. Угу. И еще один вопрос. то есть Получается мне вот этих ну, руководителя и бухгалтера, их мне включать в также в раздел оплаты труда или это все-таки административные расходы? Нет, это не административно-хозяйственные расходы. Более того, тоже там прозвучала в прошлый раз просьба, что никакие зарплаты в ХР не закладывать, не зашивать. Это вот... Вы совершенно официально выплачиваете зарплату и совершенно официально эти люди, эта команда. Uh -huh, uh -huh. Ну то есть я беру, рассчитываю, сколько будет затрат по времени у бухгалтера на это, на содержание вот, на ведение вот всей документации, на оплату труда тех специалистов, которые заложены и вот закладываю такую сумму. Скажем так, вы для себя определяете, допустим, да, сколько должно быть вознаграждение вашего бухгалтера, и эту сумму вы э, указываете. Uh -huh. Uh -huh. Все поняла, спасибо большое. Коллеги. Ну, опять-таки, да, мы обязательно встречаемся с вами в это же время, в следующую пятницу, да, я хочу сказать, напомнить, что это будет уже наша финальная встреча перед завершением приема заявок, потому что у нас потом небольшие каникулы трехдневные, да, и потом уже и 16 число наступает, но, как всегда, да, в почте, в телефоне, в ну, доступе для вас, и, пожалуйста. Удачи вам завершением заполнения заявок. Спасибо огромное.